Ты не думаешь, что чеченцы ставят во главе всего храбрость и силу, проигрывают в интеллекте и легко Женщина, если жена, например, за рулем, а муж сидит с ребенком в машине, для чеченского общества это зашквар, такое, но недопустимо. Саламу алейкум, посмотрел толкование сна» написанное я, я не знаю. Но, кстати говоря, удивляет просто, насколько у нас люди не выкупают сарказма, шуток. Мне реально писали люди и растолковывали этот сон. Мой фейковый сон, его люди растолковывали. Некоторые даже понимая суть, да, что это был, как была шутка, это была... Он ну, был сарказм, подводка к какой-то теме. Даже понимая это, некоторые все равно толковали сон. Удивительно. Там сосмотрел интервью жителей города Покрова. Это город, в котором сидит Алексей Навальный. Посмотрев эти интервью, я понял, что Навальный сделал ошибку, что приехал этот народ неисправим. Я смотрел это интервью. В настоящее время снимали. Ну... В целом это печально, конечно. Но поверь, на самом деле, вот просто контингент людей, которых они спрашивали, это были в основном взрослые люди. Молодежь, она другая. Как бы вот, это вот, вот этот контингент людей, которых они опрашивали, это как бы не поколение интернет. Это люди, которые... Это поколение телевизор, так назовем их. Это люди, которые смотрят Соловьева, Киселева, Скобей его, и как ее мужа, фамилию забыл. В общем, сидят, смотрят зомби-ящик, и как эти бандерлоги. Помните, когда КК их э, гипнотизировала, они все шли ему в рот. Так, так же и здесь. А это поколение с каждым днем становится все меньше и меньше, а молодежи становится все больше и больше. Поэтому очевидно, что победа там явно не за ними.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 как бы воспитываемся, так мы знаем, понимаем эти вещи на, на каком-то, ну, как без слов как бы, нам не нужно это рассказывать, нам не нужно детей учить этому. Они как-то впитывают это, просто общаясь друг с другом там, в нашем обществе. А в западном, например, на это посмотрят и подумают, а что, что за дикость, почему так. Допустим, женщина, если жена, например, за рулем, а муж сидит с ребенком, в машине для чеченского общества это зашквар <смех> такое но ну, недопустимо ты не думаешь что чеченцы ставят во главе всего храбрость и силу проигрывают в интеллекте и легко может стоит понять что образование важнее силы и, и инстинкта бросаться в драку чуть что Нет, я это прекрасно понимаю а, и да как бы сегодня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 У нас этого, к сожалению, нет, поэтому мы просто продолжаем призывать.